Chess.com is here with the challenger again, Grandmaster Jan Nepomnišši, who drew in Game Five. You've now tried three different approaches against the Spanish. Is there any level of frustration or anything like that setting in? No, I mean uh, it's almost impossible, yeah, to break Spanish easily. Yes, yeah, so, but uh, overall, I'm uh, pretty satisfied with what I got out of the opening because, uh, despite the advantage was, you know, sort of a fading, slowly fading, but um, I believe it's quite unpleasant. To perform here as black because you get a symmetrical position like few down and I mean it's very solid but it's easily it can easily become like, much worse and I guess yeah I had a nice pressure but uh, probably I chose the wrong plan uh, uh, in the moment of the queen Qe8 maybe okay maybe c4 c5 was uh, was a fine idea but somehow I thought like this bishop a4 is quite smart And then, okay, I was um, also aiming for some n queen c 1 idea, but I couldn't make it work in my calculations, in my lines. So I, uh, I mean, ended up playing this endgame, but the endgame is, uh, I mean, objectively, it's foldable. Uh, If somebody had told you going into the match that you'd be tied after five games, would you have been pretty pleased with that pre-match? Well, I mean, uh, it's quite a sensible result, I believe, yeah, but... Uh, You know, I always take it like one by one. So I didn't make any predictions for myself, so. There and finally, there's a lot of public talk in the press conference before the first rest day about Magnus' sporting accomplishments. We didn't talk as much about yours. What sport would you absolutely know you could beat Magnus in? Okay, probably this is esports, yeah. <laughs> uh, but apart from this, I guess uh, I recently improved quite a bit in basketball. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров, и сегодня специально для Чешского мы говорим о пятой партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсстом и Яном Непомничем. Наш претендент имел белый цвет в этой партии и был, безусловно, настроен решительно. Но как сложилась партия, давайте с вами к этому как раз и перейдем. Поехали. Итак, опять-таки было испанское построение, испанские страсти, настоящая корида. после классической уже таби. Очевидно, что эта таби у нас на целый матч нацелена. Я решил повторить сценарий третьей партии, однако Магнус его, не сказать, чтобы удивил, но решил выбрать более такой академичный ход ладья b8, в отличие от более таких острых продолжений, как b4 или как слон b7, который он применял в третьей партии. И после а, Б, а Б, Ян сыграл h3, в общем-то, одно из возможных продолжений. Так или иначе, часто здесь... Пересекаются дороги, и а, так называемые перестановки происходят, сводится все обычно к одним и тем же построениям. d6, c3, b4. Я могу сказать одно: что Магнус очень здорово, конечно, готов по дебютам, и испанская, конечно, у него стоит очень надежно. И пока вот на, на данный момент не удается Яну все-таки его зацепить. И сыграв d 5 очень четкий ход по центру. Магнус показал, что, в общем-то, он готов к этой схватке. То есть в этом случае, если белые забирали бы на d5 и забирали бы на e5, у черных бы появлялись ресурсы, связанные с возможными продолжениями, типа, ну, типа слон e6, скажем. И после этого черный слон готов вырваться на f6. Очень сильное давление на пешку c3, а если играть d4, то, конечно, уже следуют сразу же удары. Мы видим, здесь компенсация уже в пользу черных, естественно. Поэтому белые так не сыграли, сыграли конь d2. И после разменов массовых позиций, в принципе, получилось в пользу Яна. То есть, Ян получил небольшой плюс, который оказался достаточно неприятным в какой-то момент. Сейчас мы этот момент разберем. И Магнус, скажем так, несколько пассивно, конечно, играл. Тем не менее, вот посмотрим, что же ему удалось сделать. Ферзь С2, С6, конь f 1 Все, пока очень чинный и благородный конь. управляется на возможные поля g 3 либо Е3. Ну и, соответственно, Магнус тоже управляет своего коня С6, так как он был ограничен. Конь Ж3, конь Ж6, слон g 3 ферзь e 8 ну, это, пожалуй, вот эта самая главная позиция сегодняшнего дня, сегодняшней партии, которую мы разбираем. И здесь Ян допустил серьезную неточность, как говорится, сомнительный ход. Я бы даже сказал, наверное, ход просто-напросто, который явился неудачным. Здесь был момент как раз-таки для захвата вот этого вот преимущества, которое, в общем-то, был возможен после хода С4. Вот такой ход белый могли сделать. С идеей в дальнейшем эту пешку поставить на c5 и сковать черных по полной программе. В этом случае положение слона d6 достаточно шаткое, потому как либо черным приходится играть c5, блокировать, блокировать движение пешки С. В этом случае слон перебирается через А4 на более активную позицию, скажем, на b5. И мы видим, что. Инициатива все-таки в руках белых достаточно длительная, долгосрочная. Также, если черные играли бы слон b4, теперь в этом случае уже белый Блади остановился на d1, c5, и слон несколько в ауте в этом случае. Ну и белые могут, к примеру, пытаться переводить фигуры там конь е1, конь d3, нападать на пешку c5, нападать на слона. И, в общем-то, по ощущениям, эта позиция должна быть в пользу белых. Вот такой был момент очень важный для Яна. Он, к сожалению, пропустил движение c4, сыграл ладья d1. Возможно, он хотел улучшить эту идею. Но здесь черные успели перестроиться. И теперь уже c4 несколько запаздывает, потому что в случае c4 черный успевает подхватить позицию ходом ферст c6, угрожая разменом чернопольных слонов. С5 нигде уже нельзя. слона c4 опять-таки тоже нельзя из-за давление на пешку c4. И это был очень важный момент, который, по сути дела, предопределил исход партии. После хода ладья d1 черные сыграли слон e6, слон a4, ну и после слона d7 произошли массовые размены, которые привели хоть и к пассивной, но достаточно крепкой позиции для чемпиона. Белые пытались, конечно, здесь еще навалиться на пешку d6, на поле d6, но черный очень грамотно. Магнус отбился. В общем-то, здесь никаких сверх не произошло. И уже к сороковому ходу э, борьба совершенно. Э, Сказать, оказалось уже бессмысленной, и повторением ходов завершилась эта интересная партия. Ну что же, становится все меньше и меньше белых цветов, наступила зима, посмотрим, что она принесет Яну, будет ли наши болельщики ликовать или наоборот огорчаться. Но впереди еще много партий. Ну что ж, друзья, подписываемся на канал, следим за Ческом Ру. До новых встреч, пока!